Популярнее, чем ТикТок. Какое приложение завоевало место в гаджетах российских пользователей? Это гонки трендов, да, на что есть спрос в странах и в мире вообще. Это, тем более, посчитать очень легко, потому что это счетчик, который считает любой магазин приложений. В Гухане цветов нарушила вонь мертвой рыбы. Кто в ответе за экологическую катастрофу на озере Средний Кабан? Желающих провести время рядом с озером Средний Кабан теперь станет меньше. Неприятный запах от водоема и обилия мертвой рыбы –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 Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ариадна Кугушева. Казанский федеральный университет примет участие в международной научно-технической конференции ⁇ Инновации в машиностроении 2021 ⁇ Об этом ректору Ильшату Гафурову сообщил проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. Телеграм стал самым скачиваемым приложением в России, обогнав ТикТок по популярности. Статистику представила аналитическая компания EPNI.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 Загрязнение воды, уже биологическое загрязнение воды. Министерство экологии также провело анализ на содержание кислорода в воде, показатель которого показал критически низкую отметку. Что это значит, объяснила эксперт Казанского университета. Во-первых, в связи с жарой может быть антропогенной строхирня, о которой я сейчас только что говорил, которая выражается в виде цветения воды зелеными и зелеными отраслями. То есть в этом случае бывает низкое содержание кислорода, и она вызывает заморы в но это обычно мелководных водоемов бывает. Минэкология подтвердили факт заморы. Рыба на озере Средний Кабан, но результаты исследования будут известны только через 7 дней. Инжемини Баева, Ленардо Влетьяров, Виолетта Басова, Универньюз. Ученик лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета одержал победу в Республиканской робото олимпиаде 2021. Никита Быльнов продемонстрировал лучшие результаты в состязании парковка и зарядка и занял первое место.